И снова всех приветствую на своем канале. Ребята, сегодняшнее видео посвящено, так сказать, сегодняшнее видео является продолжение темы электролизера Лига. Вернее, Лигу я упоминал исключительно в целях показать вам то, что бывает с пластинами электролизера, если в него заправлять неправильно подобранный тип воды, и, или использовать э, вещества, которые могут серьезно загрязнять э, электролит. Так вот, сегодняшнее видео я буду весьма краток и сниму этот ролик только для того, чтобы показать, э, каким образом я собираюсь очищать пластины от налета. Э, некоторые пластины, как я в предыдущем видео э, показывал, рассказывал, некоторые пластины относительно целы но часть этих пластин съедены до половины, то есть в поверхности металла имеются раковины, которые так сказать, с которыми эти пластины использовать уже ни в коем случае нельзя. Так вот скажем так, я имею различные доноры лиговских аппаратов. Я буду брать заменять эти пластины, другими, которые я возьму из аппаратов-доноров. вот. Ну, а более-менее целые пластины я буду очищать, после чего заново соберу этот электролизер. Что касается очистки. Здесь необходимо использовать вот такой металлический ёршик, ну и, так сказать, сноровку и руки. А также достаточно много свободного времени, так как процесс очистки пластин занимает займет у вас очень и очень много времени. Очищать надо основательно до того момента, пока вы не увидите чистый металл практически без вот такого отпечатка, э отпечатка э прошлых лет этого электролизера. Ну, как вы, наверное, уже догадались, раз... В пьесе висит ружье, значит оно обязательно выстрелит. Да, действительно, очищать э, пластины таким ёршиком можно, но это очень долго, нудно и э, тогда, когда вы работаете, э, с, восстанавливая э, такие пластины на постоянной основе, ёршиком махать, конечно же, э, устанешь очень быстро. Это вам быстро надоест. Поэтому я немножко механизировал свой труд. Сейчас я покажу вам. Я использую вот такой напольный сверлильный станок. На, так скажем, на подставку я установил корыто с обыкновенной водой. Ну а сверлильный станок я буду использовать в качестве инструмента для очистки пластин от. Ржавого налета Сейчас я покажу как это работает Итак включаем станочек И погнали Уже можно увидеть результат 2 секунды 5 секунд И половина пластины Уже очищена Ну вот, пластина электролизера практически очищена. И вот теперь очень хорошо можно увидеть то, о чем я говорил ранее. Эта пластина еще будет применяться для сборки электролизера, но обратите, пожалуйста, внимание. Вот она, рабочая зона, где постоянно находился электролит и проходил процесс электролиза. Обратите внимание, как она корродировала, как она, насколько она выедена. Так вот, эта пластина, как я уже сказал, применяться будет. Здесь, так сказать, отсутствие металла незначительное, но есть такие пластины, в которые при давлении пальцем ощущается то, что она вот-вот прорвется. То есть, здесь где-то 0,7 мм, либо 0,8. Толщина металла ну, от 0,5 до 0,7, приблизительно так. Так вот, настолько тонкий металл, и он уже проеден. Рабочая часть этой пластины проедена настолько, что использовать ее уже, конечно же, будет нельзя. В противном случае она разложится до огромной дыры. И электролизер перестанет работать, а тот владелец, который будет, так сказать, его юзать, будет долго недоумевать и не понимать, по какой же причине КПД электролиза сильно снизился. И не понимать он будет это до того момента, пока не разберет аппарат до болтика. Ну вот, в общем-то, и все, что я хотел вам показать. Одну сторону я уже почистил, вторую. Сейчас займусь этим, а также мне предстоит очистить еще более 100 пластин, а именно столько пластин в электролизере Лига. Вернее, можно сказать так, что рабочих пластин биполярных электродов а, вместе с полярными двумя электродами их всего 90. И плюс а, дополнительные пластины там а, играют, роль, а, играют роль барботера, пламя-гасителя. Ну и так далее, и так далее. То есть э, остальные пластины играют роль э, устройства, которое придает э, газогенератору безопасную работу. На этом видео я заканчиваю. Всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, и вы увидите еще много и много интересного. Например, как вот это.